Здравствуйте, уважаемые владельцы животных! С вами снова я, Веркулов Федор Николаевич, ветеринарный врач. Наступает зимний период, и многие из вас задают вопросы, одевать ли животных зимой, обувать ли животных зимой. Вот. Многие не знают, сомневаются и спрашивают. Поэтому тема это сейчас у нас будет звучать. Я скажу так Лучше, конечно, одеть Лучше, конечно, одеть животное Ничего страшного не будет, если он будет в костюмчике Их сейчас много в зоомагазинах Сами свяжете, если что И подчеркиваю Очень даже подчеркиваю В том отношении, что лучше обуть собачку Есть ботиночки Есть всякие там сапожки Все Сейчас это очень и модно И в то же время очень полезно Почему лучше обувать? По городу мы ходим когда дворники наши доблестные рассыпают реагенты, собачка, значит, бегает там, попадает между лапками, между пальчиками, вот, кожа незащищенная, может быть раздражение. Вот, здесь эти, эта обувь собачки защищает от этого воздействия. Мало того, больше вам скажу, есть крем специальный для смазывания лапок и кончика носа. Вот, он так и называется, крем для роса и лап, чтобы не пересыхало. Вот, защитный крем. В зоомагазинах есть, спросите у девочек, продавцы, консультанты, вам порекомендуют и дадут. До того, как вы пошли гулять, смазали лапки, и можно обуться, и смело гуляйте э, зимой. Все, до свидания, всего наилучшего. Задавайте вопросы, связывайтесь с нами, вот, пишите в комментариях, есть ли от нас какая польза полезны ли вам наши ответы подписывайтесь на канал всего вам доброго